Друзья, всех приветствую, вы попали на канал Икигай И ситуация такая, что вообще ничего не хочется делать, не хочется анализировать, не хочется торговать Все это перешло на второй план и стало казаться совершенно бессмысленным Но тем не менее, я дал слово, что буду каждый день покупать криптовалюту на 100 долларов каждый день И каждый день я буду анализировать рынок Поэтому я свое слово сдержу и буду это слово держать до тех пор, пока это возможно. То есть я буду делать свою работу. Сегодня мы обсудим ситуацию на рынке, посмотрим, что вообще происходит, чего стоит ожидать и что рекомендуется делать. И я покажу, естественно, что лично я делаю. Итак, друзья, смотрите, подпишитесь обязательно на телеграм-канал, поскольку YouTube, мало ли что, может, могут заблокировать или там, забанить, или что-то еще. Я не знаю, что будет завтра, поскольку ситуация меняется абсолютно каждый день, причем в худшую сторону. Поэтому подпишитесь на телеграм, чтобы просто было... Там сейчас я публикую информацию по трейдингу и инвестициям, но если вдруг что, я смогу с вами оттуда связываться. Это последний оплот, где я могу с вами общаться. Ссылочка будет в описании, подпишитесь, просто чтобы было. И скажу еще кое-что, что я писал в телеграм. Есть такая легенда: мудрый царь Соломон носил на пальце кольцо, в которое он смотрел в моменты отчаяния. На внутренней стороне кольца было написано: И это тоже. Пройдет. Все плохое в нашей жизни проходит, и нам нужно здесь проявить терпение и задуматься о перспективе. Макс Бакс сделал хороший пост, а это пирамида масла, пирамида потребностей. То есть сначала мы нуждаемся в пище, воде и во сне То есть базовых таких физиологических потребностях Потом в безопасности, а потом уже идет все остальное И как только мы переходим одну ступень То перед нами открывается следующая ступень И нужно задумываться о дальнейших потребностях И о дальнейших перспективах, которые нас ожидают В любом случае все плохое всегда проходит и остается в истории И нам остается только это, естественно, анализировать Можно провести аналогию с рынком То есть на рынке есть... Коррекции и рост. И при этом рост длится гораздо дольше, чем коррекции. Но без коррекции не может быть роста. Без негатива не может быть позитива. И все между собой связано. Поэтому здесь очень важно проявить терпение, выдержку и подождать. После каждой ночи наступает рассвет. Давайте начнем анализ рынка. Начну я с рубля. В принципе здесь ничего нового, скам. Цена достигла уровня 100. Это круглый уровень для цены. Поднялась она в моменте цена примерно на... Максимум на 30%, сейчас это 20%. А, и смотрите, открываем месячный таймфрейм. Естественно, мы пробили область сопротивления, которая располагалась на значение 80. И открывается, естественно, огромный потенциал. А здесь у нас возник воскресчатый треугольник после импульса на повышение. То есть это можно даже посчитать как в Давайте я нарисую, чтобы было более понятно. То есть вот у нас есть импульс на повышение. А вот уровень. Сопротивление, трендовые линии сопротивления, вот трендовой линии поддержки Это можно расценивать либо как восходящий треугольник, либо как вымпел В итоге у нас есть три цели Первая цель реализована, это цель 100 Вторая цель находится на значении примерно 125 Давайте уточним Возьмем от уровня сопротивления до трендовой линии Нарисуем вот такую вот штуку Подставим это значение в районе 125-130, это вторая цель Если округлить, то это скорее значение 140-150 Если уж прямо совсем округлить, то это 150 И далее мы можем опять-таки подставить потенциал в импела То есть вот этот вот импульс, подставить его вот сюда вот И это будет значение в районе 200 рублей за доллар Здесь мы после скопления поднялись на примерно 100-120% и здесь можно предположить, естественно, то же самое. Это движение в 100-120%, то есть опять такие значения в районе 200 рублей. А вопрос, что же сейчас делать, я не могу дать однозначного ответа, что именно делать, поскольку сейчас советовать, рекомендовать что-либо опасно, а ситуация... Как я уже говорил, меняется абсолютно каждый день. Причем в худшую сторону. Но лично я от себя рекомендую это не держать деньги в банках, поскольку деньги банка принадлежат банку, а не вам. А желательно держать все либо на руках, либо в криптовалюте. Криптовалюта, как ни странно, стала в такие моменты тихой гаванью, в которой можно обезопасить свои финансы. Поскольку у нас есть холодные кошельки, у нас есть программные кошельки и так далее. У нас есть биржи, которые пока что... А ничего не делают В плане каких-то политических действий И если вдруг криптовалюта свяжется с политикой То я разочаруюсь в криптовалюте Поскольку криптовалюта изначально создана не с такими целями Так вот, рекомендуется из банка все выводить Выводить все с бирж и хранить все именно на руках То есть либо в наличке, либо в холодных кошельках Либо а в программных кошельках, хотя это более опасно, ну и так далее Естественно, нужно было заранее задуматься о диверсификации Сейчас многим приходится довольно трудно Конечно же, я... До этого рекомендовал постоянно хранить деньги в долларах, в активах, которые связаны с долларом и так далее, но теперь это уже поздно и нет смысла говорить о том, что я же говорил и так далее. Что касается биткоина, в принципе ситуация нейтральная, неопределенная, а с небольшим уклоном на повышение в локальной картине. То есть что мы здесь видим? Мы видим, что цена стоит у нас в диапазоне, вниз дальше не идет, здесь образовалась хорошая тень снизу, которая указывает... На преобладание покупателей На легкое преобладание покупателей в данном месте Тем не менее мы еще находимся ниже Области сопротивления 40-42 тысячи Это крайне сильная область И далее еще у нас простирается Область 45 тысяч Это именно Значимая область для смены тренда То есть если мы пробьем уровень 45 тысяч И закрепимся выше, то это будет хороший позитивный знак для всей криптовалюты Сейчас наша самая главная задача это преодолеть уровень 40-42 тысячи Но пока ситуация остается по-прежнему неопределенной И естественно, что я делаю, я покупаю небольшими частями криптовалюту что я в принципе и делал а и сейчас даже я бы сказал что нужно инвестировать более консервативно я инвестирую только в то что я собираюсь держать на долгосрок то есть это например биткоин, эфириум bnb xrp дэш и так далее естественно также солана и я какую-то часть оставляю на биржах и какую-то часть перевожу в кошельки что касается золота золото пока стоит на месте но мне кажется что это вопрос времени и скоро мы улетим Примерно к значениям 2000-2350 Здесь мы с вами вышли из скопления, пробили трендовую линию сопротивления Огромное скопление у нас здесь образовывалось, которое длилась примерно целый год. Здесь у нас была трендовая несопротивление, мы ее пробили, и теперь нам простирается путь на повышение. Но перед этим нам нужно, естественно, пробить еще глобальный максимум, который находится на значении 2000. На фондовом рынке пока что ситуация, как ни странно, позитивная. Это у нас предыдущая неделя. Это очень хорошая неделя для фондового рынка. Здесь образовался паттерн, очень мощный, с длинной тенью снизу, при опять-таки ложном пробитии. Данного места И это хороший знак для дальнейшего повышения Хотя я не знаю, с чем будет связано это повышение Поскольку ситуация в мире не лучшая Итак, вот так выглядит мой экспериментальный портфель Который начал с 1 января Напоминаю, что я с 1 января покупаю криптовалюту абсолютно каждый день Вот мой портфель на данный момент Естественно тезеры у меня хранятся на основном аккаунте То есть я выделил для себя тезеры Чтобы покупать еще как минимум месяца два Или даже три На 100 долларов каждый день а Что касается статистики Возможно я здесь одну транзакцию не добавил Но давайте я обновлю страничку Чтобы была более актуальная информация Ждем а Вот так сейчас выглядит мой портфель Статистика без тезеров Это минус 11% Или минус 650 долларов В принципе очень даже терпимо и вот все мои активы и средняя цена по ним. Так вот, друзья, я буду продолжать делать то, что я делаю. Конечно же, негатив очень сильно давит. И это негатив именно не тот, который раньше. Не из-за коррекции, не из-за падения. Это именно самый настоящий негатив. И на этом негативе не хочется ничего делать, не хочется ничего покупать. А страшно становится. Но, тем не менее, я подхожу к этому с профессиональной точки зрения. Смотрю на перспективу, которая... Естественно, нам открывается Я подавляю свои эмоции И думаю трезвой головой Поскольку знаю, что и это тоже пройдет И самое главное, друзья, помните Что инвестировать в первую очередь нужно Не деньги, а время Не в материальное, но в духовное Подписывайтесь на телеграм-канал Ссылочка будет в описании Всем желаю всего самого лучшего Всем профита Всем мира, любви, благополучия, счастья Желаю, чтобы все это как можно быстрее закончилось, и чтобы мы зажили счастливо и мирно. Всем, друзья, пока, побеждайте!